Спасибо, Михаил Владимирович. Ясно, что в такие моменты, конечно, всегда повышается спрос со стороны людей на отдельные группы товаров, но у нас нет сомнений в том, что мы в ходе работы в спокойном режиме будем решать все эти проблемы, и постепенно и люди сориентируются, поймут, что никаких событий, которые бы мы не могли закрыть, решить их просто нету. Да, есть вопросы, которые требуют нашего особого внимания, но я об этом еще и сам скажу и попрошу высказаться на этот счет э, наших коллег. Что касается, что касается тех э, стран, которые предпринимают недружественные шаги в отношении э, нашей страны, экономики, то мы с вами хорошо знаем, они призывают своих граждан затянуть пояса, одеваться потеплее. И в общем указывают на те санкции, которые они вводят против нас, как на причину ухудшения положения у них. Это очень странно все выглядит. Тем более, что мы все свои обязательства выполняем. Еще раз хочу подчеркнуть: мы выполняем все свои обязательства в области поставки энергоресурсов. Заместитель председателя правительства нового ну, говорил об этом пару дней назад. Все в полном объеме. В полном объеме все, что мы должны поставлять, мы поставляем нашим основным потребителям и в Европе, и в других регионах мира. Сто процентов загружено даже ГТС Украины по нашим контрактам. Это удивительно, но факт. Мы все это делаем, а цены там растут. Но не по нашей вине. Это результат их собственных просчетов. Нечего на нас сваливать. То же самое касается и роста цен на нефть и на нефтепродукты в Соединённых Штатах. Объявили о том, что закрывают импорт российской нефти на американский рынок. Цены там высокие. Инфляция беспрецедентно высокая. Наверное, достигла исторических максимумов результаты своих собственных ошибок пытаются свалить на нас. И это очевидная вещь для экспертов, потому что поставки российской нефти, скажем, на американский рынок не превышают 3%. Это ничтожно малая величина, а цены у них растут. Мы здесь совершенно ни при чем. и даже здесь совершенно ни при чем запрет на импорт российской нефти. Просто прикрываются этими решениями для того, чтобы обмануть в очередной раз свое собственное население. Пытаются уже во что бы то ни стало договориться с теми странами, в отношении которых сами вводили в свое время нелегитимные не ограничения. И с Ираном готовы помириться, немедленно подписать все документы. И, и с Венесуэлой Венесуэлу поехали, чтобы с ними договариваться. Но не надо было вводить этих нелегитимных санкций. То же самое будет и в отношениях с нашей страной. И в этом я нисколько не сомневаюсь. Но мы вместе с нашими партнерами... С теми, кто не признает этих незаконных действий, безусловно, найдем решение по всем проблемам, которые пытаются нам создать. Ну а возвращаясь к самому началу все-таки хочу еще раз вас попросить повнимательнее посмотреть на возможные дополнительные механизмы обеспечения устойчивости региональных бюджетов. В целом там все у нас я, все стабильно, спокойно. Я с руководителями регионов разговариваю каждый день, каждый день. И просто хочу обратить на это ваше внимание, чтобы вы вовремя поддерживали. Знаю, что, что планы на урожай, виды на урожай в целом Прогноз хороший и уверен, что так оно и будет. Наши сельхозпроизводители умеют работать и в последние годы доказали это многократно. У нас сохраняется и хороший экспортный потенциал. Мы с вами знаем наших партнеров. Они проявляют заинтересованность в контактов. И трудно им будет, реально трудно будет решить свои задачи, в том числе по снабжению своих граждан продуктами питания без прямого нашего участия. Но мы сейчас еще к этому вернемся и поговорим. Но хочу подчеркнуть, и мы об этом многократно раньше говорили, мы сами ни от кого не собираемся закрываться. Мы открыты... Для работы со всеми нашими партнерами инопартнерами, которые сами этого хотят. В этой связи права тех иностранных наших инвесторов и коллег, которые остаются в России и работают в России, должны быть надежно защищены. И я прошу правительства не выпускать это из виду. Те, кто собираются закрывать свои производства, здесь нужно действовать решительно и ни в коем случае не допускать, не допускать какого-то ущерба для локальных поставщиков, российских поставщиков каких-то комплектующих материалов. Нужно тогда, как вот и предложил представитель правительства, вводить внешнее управление и передавать потом эти предприятия тем, кто работать хочет. Инструмент Инструментов легальных рыночных инструментов достаточно никакого произвола здесь нет необходимости допускать мы найдем легальные решения этих вопросов есть еще некоторые вещи на которые следует обратить внимание Но, например мы уже говорили про энергетику, проблемы, которые нам пытаются создать в сфере в финансовой сфере, связанные с финансированием известных сделок в, в в логистике, в страховке, они уже сказываются на ценах на энергоносители на мировых рынках. Но есть другая очень важная сфера, о которой здесь вы упоминали. Коллеги сегодня сказали вот только что, это удобрение. Чрезвычайно острая ситуация складывается в мире. Еще до всяких вот этих событий, связанных с, с Украиной. Она и без того сложная была. Сейчас она усугубляется, потому что Россия и, кстати, Беларусь являются одними из крупнейших поставщиков минеральных удобрений на мировые рынки. И если нам и дальше будут создавать какие-то проблемы в финансировании этой работы, в страховании, в логистике, в доставке наших грузов, то цены и так запредельные уже. Они еще больше вырастут. А это, в свою очередь, будет влиять на э, конечный продукт, на продукты питания и я уже говорил об этом мы с вами обсуждали несколько месяцев назад что мы ни в коем случае не должны допустить ничего подобного на нашем продовольственном рынке поэтому нам прежде всего нужно обеспечить необходимый объем удобрений на нашем рынке, нашим сельхозпроизводителям, но у нас есть ресурсы, мы можем готово поставлять нашим иностранным партнерам повторяю еще раз, если будут создавать какие-то проблемы в этом смысле для нас, то, то негативные последствия для этого сектора мировой экономики неизбежны. Они просто неизбежны. Цены еще больше подрастут. И это скажется на решение ряда гуманитарных проблем в том числе в отношении тех стран у которых и так есть проблемы без того есть о чем думать с точки зрения снабжения своих своих граждан продуктами питания вот это обстоятельство нужно безусловно учитывать и как вы знаете с теми странами которые ведут себя дружественно по отношению к нашей стране, к России. У нас есть определенные договоренности о безусловном обеспечении их потребностей в минеральных удобрениях. В этом заинтересованы и наши поставщики, не те страны, о которых я сейчас сказал. Я прошу вас тоже обратить на это внимание и безусловно обеспечить эти договоренности с нашими иностранными партнерами. Для них это очень важно. Позвольте, Владимир да. Прокомментировать? Да, пожалуйста. Я буквально да. на днях проводил э, с коллегами отруста минеральных удобрений совещание. Мы приняли общее решение э, временно ограничить сейчас э, поставку удобрений на внешние рынки. Связано это в первую очередь не с тем, что мы хотим кому-то создать проблемы, а с тем, что нам создали проблемы, связанные с логистикой. Корабли не грузят европейских э, перевозчиков значит э, нашу продукцию и с учетом того что э, не стоять на загрузке значит и ждать моря погода мы перешли сейчас на э, временную профилактику и ремонт оборудования это происходит каждый год просто мы сейчас э, с учетом вот этого простого. Будем это делать на тех пор, пока не разрядится ситуация с точки зрения э, доступа нам на э, логистические коридоры. И, естественно, мы никому, еще раз говорю, не хотим создавать проблемы и уж тем более там скручивать цены. Но коллеги должны принять взвешенное решение дать нам возможность грузить э, в те страны, которые заинтересованы в наших поставках. В противном случае мы Переориентируем наши поставки на те рынки, которые с удовольствием приобретают нашу продукцию. с вами согласен. Это касается как энергоносителей, нефти, все то же самое происходит. И, и газа, в том числе жиженного газа. Это касается, безусловно, и удобрений, некоторых других товаров, там металлов и так далее химической продукции в широком смысле этого слова. А вот что касается удобрений, то безусловно будет иметь, если это будет продолжаться дальше, это будет иметь серьезные последствия для этого сегмента мирового рынка и для продовольствия в целом. Повлияет и на макроэкономические показатели, потому что рост инфляции неизбежен в этом случае, просто неизбежен. Я бы хотел сейчас обратиться к нашим гражданам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 мы эти все трудности преодолеем. Я хочу вас поблагодарить за те предложения, которые были сформулированы, за те решения, которые были до сих пор приняты. И нисколько не сомневаюсь, что, что мы достигнем тех целей, которые перед собой стоят в данном случае в экономике, имея в виду и повышение, как я уже сказал, уровня экономического суверенитета. Спасибо большое.